Знакомый купил компьютер. Он оказался бэушным, но дело не в этом. В документах был текстовый файл со следующим содержанием. Я публикую его в интернете с его разрешения. В первый раз я встретилась с одним из этих 42 тысячи лет назад. Тогда мы еще могли следовать каждый за своим человеком, принимая облик животных, теней или бликов от солнца. Да, неандертальцы были слабы, их разум еще не раскрылся до конца, им было сложно выживать, зато они безоговорочно доверяли нам и оберегать их было довольно легко. Гораздо легче, чем современных людей. В тот летний день моя подопечная, как обычно, отправилась за ягодами вместе с остальными женщинами племени. Всю работу можно было выполнять только в группе, а разбредаться по одному было небезопасно. Слишком много диких зверей, опасных ям и трясин было вокруг. Но моя девочка слишком увлеклась работой, и заросли ягод увели ее вглубь чаще. И наскоро попрощавшись с друзьями, как будто порыв теплого ветра я устремилась за ней. Девочка остановилась на тенистой полянке. Я бесшумно заскользила по стволу дерева и уселась на веточку, наблюдая за моей маленькой подопечной. Самое ужасное, что не было никакого чувства опасности, никаких предчувствий, никаких странных ощущений, даже знаков, вплоть до появления его. Он поразительно контрастировал с окружающей средой. Сначала мне даже показалось, что это еще один новый подвид человека, и я пыталась увидеть его хранителя, но когда меня полоснуло леденящим холодом и я застыла, не в силах пошевелиться. Осознание роковой ошибки навалилось на меня всей своей тяжестью. Мой ребенок выронил свое примитивное подобие корзинки, рассыпав плоды и с открытым ртом рассматривал незнакомца. Теперь кардинальные различия между ними просто резали глаза. Во-первых, это была кожа. Девочка с рождения проводила жизнь в походах, и ее кожа отбивала бронзовым оттенком. А у этого пришельца она была цветом мела. Во-вторых, это был рост. Незнакомец был выше самого высокого неандертальца в племени раза в два. Ребенку он, должно быть, казался великаном. Девочка сделала два неуверенных шага по направлению к незнакомцу. Она так завороженно на него предела. Она задала ему вопрос. «Ты бог леса?» Он улыбнулся. Неестественно, широко, так что его губы приоткрыли два ряда зубов, заостренных, как медвежьи клыки. А потом, неуловимо быстрое движение, девочка даже не успела закричать. И вот он уже пожирает на его ребенка, мое сокровище. Выдирает жилы, разрывает в клочья, ему мякоть живота жадно глотает фонтанирующую кровь из разодранной раны. Я избиваюсь в агонии, но не могу издать ни звука. Хранитель всегда делит боль со своим подопечным. Единственное, о чем я жалею, о том, что мы не можем полностью забрать себе их страдания. После нескольких минут неистов и резни, он успокоился. Он ел медленно, наслаждаясь каждым куском. Вылизывал особенно глубокие раны языком, смакуя вкус свежего мяса. Когда он, наконец, поднялся, вытирая кровь с губ, и его взгляд упал на меня. Моя ненависть, боль и страх переросли в истерическую панику. Он мог меня видеть. О, боги, только не это. Люди и животные чувствуют меня, но не видят. Почему он может? Он же не божество, он... «Он не может быть божеством!» Его мысли прервали мои. Подобным мне нет нужды говорить вслух, подобным ему, как оказалось, тоже. Он сказал мне, что приведет свою семью. Говорил, что давно искал еще одну группу человеческих особей. Говорил, что охота будет славной. Говорил, что если я посмею предупредить, если посмею помешать, он найдет меня. Он найдет меня и будет медленно пожирать. Так, чтобы я была в сознании до последней секунды. Говорил, чтобы я убиралась прочь, если хочу просуществовать хотя бы еще немного. Холод больше не сковывал меня, и я снова могла двигаться. Я повернулась и убежала, мне уже не было важно в каком я облике. Резкий издевательский смех подстегивал меня сзади, а перед моими глазами продолжало стоять бледное, узкое лицо. Черные глаза без зрачков и обглоданный скелет ребенка, внутренности которого разбросаны по поляне в перемешку с ягодами. За тысячелетия я поменяла много подопечных. Это были мужчины и женщины, старики и дети. Я многих привела к успеху, многим подарила дар любви. Еще большее количество людей спасло от опасности и преждевременной смерти. Но я никогда не прощу себе, что тогда, тысячелетия назад я сбежала, сбежала от человеческих племен и своих друзей-хранителей, никогда не прощу себе, что сбежала на зеленые равнины, окруженные горными непролазными цепями, куда не могли добраться неандертальцы и эти, и не вылезала оттуда в течение нескольких столетий. Когда я наконец смогла перестать разражаться истерическим плачем каждый раз, когда я ощущала холод, или когда мне чудилось, что вокруг слишком тихо, я вышла за пределы горных цепей и не нашла ни одного неандертальца. Люди изменились, поменялась их внешность и форма, они стали более высокими, умными и ловкими. Кроманьонцы, хранители остались прежними. Но никто из них мне не объяснил, куда делся предыдущий вид человека. Все мои знакомые угрюмо замолкали, едва я заводила об этом речь. К моей невыразимой радости, никого из этих я больше не видела. Они словно испарились, я жила и развивалась вместе с людьми. Я радовалась тому, что их ум развивался и становился все более любопытным и дерзким. Я радовалась их технологическому и духовному прогрессу. Я плакала во время войн и радовалась, когда изобрели лекарства. Но чем больше развивалась наука, тем меньше люди доверяли своему подсознанию. Теперь нам, хранителям, гораздо сложнее работать, чем раньше. Люди не верят в нас достаточно сильно, и редко кто из нас может в бесплотном облике следовать за своим человеком. Некоторые из нас селятся в амулетах и религиозных символах. Другие же следуют за своим человеком, вселившись в его тени или отражение. Бывают и такие, что вселяются в тело домашнего любимца, своего подопечного. Некоторые превращаются в голос в голове, который подсказывает, что делать не нужно. В общем, каждый выкручивается как может. Что касается меня, то я сейчас охраняю одну девушку и представляю собой ее отражение в зеркале. Она не отличается особой склонностью к попаданию в проблемные ситуации. И такой формы охраны ей вполне хватает. Вчера она привела домой своего нового парня познакомить его с родителями. До сих пор я не могла его нормально рассмотреть. Они всегда встречались где-то, где не было зеркал и отражающих поверхностей. Мне хотелось поболтать с его хранителем, узнать, что за человек его воспитанник. А когда парень переступил порог квартиры, я почувствовала забытый леденящий холод. Моя девушка, она радостно щебетала, представляя кавалера родителям. А я была в таком ужасе, что забыла копировать ее движение. Благо, никто тогда не смотрел в зеркало. До поры до времени. В какой-то момент... Он специально вышел в коридор к зеркальному шкафу, чтобы поговорить со мной. Он не изменился. Качественная тоналка и линзы скрыли его сущность от людей, но не от меня. Он говорил, что приведет свою семью. Говорил, что давно искал подходящих жертв. Говорил, что они со временем уничтожат все народы. Что люди легкая и вкусная добыча. Говорил, что охота будет славной. Говорил, что если я посмею предупредить...